В ремонт поступил автомобиль Porsche Cayenne с небольшим повреждением переднего бампера и нижнего спойлера. Первым этапом устанавливается спойлер в штатное место. Затем началась подготовка к локальной окраске. Поскольку пластик был без сильных задиров, то использование шпатлевки было сведено к минимуму. перед окраской наносим грунт для пластика, затем следует нанесение базового покрытия, последним этапом наносится лак, зона переходов заполировывается и через три часа получаем готовый результат.